витаминчик С. А, объясняем, что вот это, это, а, витамин С, это 20 лимонов. Очень кислый, поэтому он в специальной форме пролонгированный, поэтому усваивается медленно. В течение 8 часов он будет перевариваться а, в организме и усваиваться. Очень интересная штука. Во время вирусов, во время каких-то там, а, там эпидемий я пью витамин С, одну-две таблетки в день.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 Я не буду тебе об этом рассказывать двадцать раз на дню. Если тебе это не надо, закроем эту тему, давай расстанемся с друзьями и будем на чем-то в другом полезно. Что ты по этому поводу думаешь?